Хочу поделиться и похвастаться своим новым приобретением. Но оно не такое уже новое. У меня есть такие как бы нуклеусы. Хочу показать э, свой э, нуклеусный парк. И в чем, каких нуклеусов я вывожу матки. Вывожу матки, я уже повторялся, было в виде уже не одно. Вывожу я матки в нуклеусах как нарутовскую рамку очень мне нравится для своей пасеки вообще идеальный вариант взаимозаменяемость и вывожу маток вот таких нуклеусах это э, польские нуклеусы с полистирола раньше их покупал через дистрибьютора вот они с пенополистирола но сейчас в Украине э, производит Денис Лебедев э, Похожие нуклеусы, копия Аусоня, но более усовершенствованная и более улучшенная, так сказать, версия. Я их заказал немного, всего там 150. Это вот такой нуклеус из пенополиуретана Плотность очень высока. И чем он хороший и чем он э, как бы лучше, чем полистирольный э, польский. А лучше он всего лишь тем, что его чуть-чуть усовершенствовали, а усовершенствовали его именно э, как? Стандартный, в польском. Э, вот такой нуклеус. Он на 4 рамочки э, с стационарной перегородкой для э, кормовым отсеком. Э, в принципе, все то же самое есть и в нашем нуклеусе. Я их уже подготовил. Они приехали крашеные, с рамочками. Но чем он лучше, чем польский? Он лучше тем, что он с пенополиуретана. Здесь здесь есть возможность отдельная кормушка, чего нет в, в польском. И здесь есть некоторые манипуляции. Например, при первом заселении мы сюда в эту кормушечку канди мед, сироп можем налить и заселить э, пчел на 4 рамки. То есть нам не надо много пчел для первого заселения. Очень хороший микронуклеус, что э, сюда надо 200 грамм пчел, как бы не так уже много. И мы заселяем нуклеус, я в принципе покажу, на вот 4 рамочки и в дальнейшем мы можем когда у нас в процессе уже идет матки сеют, матки мы продаем, забираем, меняем. Когда у нас уже нет места, мы можем вытянуть эту кормушечку и, и доставить еще две рамки. То есть получается шестирамочный нуклеус. Чем хорошо? что можно именно продержать еще несколько дней матку как бы не боясь что она как бы слетит вот это то что доделано переделано улучшено и как бы как по мне это очень хороший вариант так как со временем когда семья уже занимает нуклеус как бы занимает уже Полные четыре рамки, мы можем добавить две рамочки с вощинкой и матке еще будет место, где поработать. И точно так же мы можем сокращать его. Сокращать и чем еще хорошо, что мы можем этой кормушкой пододвигать, например, двигать на три рамочки ну и так далее. Все продумано, все хорошо сделано, все пазы, все как бы на высшем уровне. Что мне еще как бы, нравится, то что э, можно заказать как пустую саму клеву без рамок, так и с разными как бы, комплектациями. Еще хорошо э, тем, что допустим, если мы не хотим, как бы, не хотим платить за кормушку, э, можно просто вставлять как в обычном э, польском стандартном. Мы сюда вставляем два стаканчика как бы и все, тут кормушка стационарная, но тут нет возможности расшириться. То здесь мы можем просто заказать без кормушки. Это будет удешевление. В Нуклеусе есть в Нуклеусе есть вот как бы здесь прорези специальные. И мы можем кормушку делать. Кормушку делать обычной ДВП фанеркой, делать перегородочку, допустим, не покупать кормушку, а сделать перегородку с вот таким способом. Тоже все работает, получается, получается тут же польский, как в польском варианте, только есть возможность убирать перегородку. Вот такой нуклеус. Мне они нравятся тем, что надо мало пчелы засыпать. Но есть свои недостатки. Это как... Ну, это недостатки не именно этого. Это нуклеусы. Это недостатки всех микриков. Это то, что в микронуклеусах, если вовремя не забрать матку, они часто слетают. Вылетает матка за ней, вылетает семейка, пчелы, и как бы может прийти пчеловод и будет пустой нуклеус. Ну... Если у нас матка уже оплодотворилась, мы просто можем э, снизу есть э, как бы задвижечка, поставить на разделительную решетку и матка не выйдет. В принципе, когда мы увидели, что матка уже начала сеять, мы можем прикрыть э, литочек и матка не вылетит. Ну за этим надо следить, контролировать. Вот как бы вот такой нуклеус. Они мне нравятся, хорошо матки выводятся, быстренько, для промышленного производства именно маток, для промышленного вывода маток, это, я считаю, хороший, очень хороший, достойный вариант. Я их уже подготовил, рамочки навощил, номерки проделал даже приехала с пленкой я и пленку свою повырезал но приехала с пленкой заказывал без литочков потому что у меня были задвижечки ну в принципе можно заказывать разная комплектация вот такие нуки вот я их заказал они красные мне приехала это мои старые полистирольные это пенополиуретан. они приехали у меня в 3, 3 цвета белый желтый и синий ну как бы вот такие нуки. Очень достойные, рекомендую для вывода, кто занимается серьезно выводом маток. Очень по сравнению с деревянными, допустим, если брать мик, микронуклеус, деревянный и там и, в нашем случае пенополиоретан, то полиоретан, пенополистирон, будет более лучше, чем деревянный. А за микронуклеусы. Если же говорить, допустим, как я говорил ранее в видео, на большую стандартную рамку, то, нарутовскую, то там уже они выигрывают. Если сравнивать нарутовскую с пенополистиролом, то те выигрывают деревянные, так как они теплее. То есть каждый может выбрать... Что мне нравится, у нас начинают производители чуть-чуть как бы развиваться, и у нас есть уже потихонечку с чего выбрать. Можно выбрать хоть по микронуклеус, вот стенополиоретана уже не нужно покупать в Польше намного дороже. Этот я считаю намного лучше, чем польский. Вот такой. Мое мнение, так как я с ними проработал уже не один сезон. И он лучше, чем польский, улучшенной, так сказать, версии. И то, что есть возможность выбрать на Рутовскую рамку, уже нуклеусы есть. И скоро будут и на 145, и на 300 рамку. То есть уже для нас, пчеловодов, есть выбор. Ну, вот такое видео делает их Денис Лебедев. Контакты я оставлю в описании, кому интересно узнать, как бы за этот нуклеус по, по ценам я если честно толком и не знаю. Там разные варианты с рамками одна цена, без рамок другая, крашеный третья, не крашеный четвертая. То есть все надо узнавать. Ну в районе 200-300 гривен стоит нуклеус. Польский я там смотрел в районе у нас уже в Украине 300 чем-то. То это то этот чуть чуть дешевле чем польский но он я считаю намного лучше то есть хотя бы из за того что он усовершенствованный вместо четырех рамок можно 6 поставить вместо есть кормушки которые допустим при первом заселении нам да нужна кормушка потому что надо канди ложить в дальнейшем в середине сезона по сути кормушка не нужна они заливаются медом тут хватает и кормушка это уже просто забирает лишнее место и при том что пчелы все равно развиваются матки сеют и уже это невостребованное место оно нужно только при первом заселении в дальнейшем когда уже в сезоне нам просто убираем перегородочку убираем перегородочку вот эту кормушечку Убираем ее, доставляем сюда рамочки. И у нас получается на 6. То есть больше пчелы и все так же. Вот такое получилось видео. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Следите за новостями. Еще будет много чего интересного. Дальше я наверное, покажу вам потом, как я их заселяю. Как тушу пчелу и так далее. Все, всем пока.